Привет, Дмитрий. С выпуска. Здравствуйте, Дмитрий, с освобождением вас. спасибо. Итак, у вас было какое-то заявление. Прошу вас его озвучить. А, да. Ну, начнем сразу с того, что я хотел рассказать не столько о себе и даже о не, не о националистах. Потому что это, конечно, касается прежде всего нас, но я считаю, что это касается и общества в целом. То, что сейчас происходит, нам же не безразлично, где мы живем, где будут же наши жить дети. Поэтому э, я хочу сделать следующее заявление. Я утверждаю, что в айдах на сегодняшний день силовых ведомств, то есть конкретно это Федеральные службы безопасности УЗКС и ЦПЕ МВД, созданы организованные преступные сообщества, так как обвинение кого-либо в уголовном преступлении адвокат не даст соврать, это само по себе уголовное преступление, поэтому я позволю себе обосновать это немного, но обосновывать буду, естественно, на своем опыте, не в целом по оппозиции, потому что я не могу говорить э -э, не фактами, поэтому я буду говорить о себе лично. Э -э, все рассказывать не буду, чтобы отнимать много времени, пробегусь по пунктам. После того, как... Федеральная служба безопасности сделала, сделала ультимативное предложение о сотрудничестве, это было в марте месяце, и по работе по украинской компании мы отказались, естественно, и от сотрудничества, потому как никогда не сотрудничали, и, естественно, работать по этой компании, по украинской. Были предприняты некоторые действия. Ну, первое действие, это был проведен у меня обыск, как было сказано в новостях, специальная операция ФСБ и МВД, целью которой было не задержание меня и не доставление в Следственный комитет, потому что мои показания там были неважны, и, собственно, меня там, по сути, не допрашивали. Целью это было уничтожение человеческого достоинства, конкретно меня. То есть сотрудники пригласили журналиста НТВ, который вошел в дом и был свидетелем, как мне там обливали меня водой со спины, и на всю страну это транслировали. Этот журналист Антон Талпа потом лгал по всем телеканалам, рассказывая, как я потерял самообладание, хотя он присутствовал при этом и участвовал в преступлении фактически на тот момент я естественно написал заявление иск отказалась юго востока принять заявление я его написал по месту жительства в увд братеева в увд братеева это по по по подсудности переслал в следственный комитет нагатинский следственный комитет нагатинский почему то переслал как мне пришло уведомление это в службу собственной безопасности ну видимо они посчитали что сотрудники нтв это сотрудники полиции Поэтому ими должна заниматься полиция. Ну, собственно, может, они и правы, я здесь спорить не буду, на кого работают сотрудники НТВ. Но, тем не менее, как бы Служба собственной безопасности, главка, это заявление вернуло назад в Межесвязный комитет Нагадинский, заявив, что действительно подсудность НТВ. А я потребовал возбудить уголовное дело на журналиста в связи с тем, что он... Проник незаконно в жилище, не был вписан в ордер Ну, собственно, вордер ордер там всего-то и человека было вписано А участвовало 15 в операций в этой Ну, тем не менее, это как бы первый факт был Второй факт это был, когда спортсменов, которые на частную вечеринку пошли в клуб S7, они были задержаны спецназом в количестве 70 человек. Опять же, цель была не задержание нас по факту какого-то деяния. Цель была дискредитировать нас на всю страну. Опять же, были вместе со спецназом и сотрудники ФСБ вошел, вошли журналисты Life News, которые в прямом эфире транслировали все это действие. Более того, все это действие должно было еще происходить под немецкие марши. Но, к сожалению, у сотрудников ФСБ, их флешка с немецкими маршами, а играла в моменты входа дискотека 90-х там, а, просто они не смогли воспроизвести с аппарата клуба эти немецкие марши. Поэтому, к сожалению, Life News а, должен был а, довольствоваться лишь портретом Гитлера, который они с собой понесли сотрудниками. То есть, и это было именно, то есть, сначала было уничижение, потом была дискредитация. После этого а, уже чисто спортивную деятельность нашу начали пресекать и охотиться, в клубе проходили соревнования, где участвовали 8 школ Приехал спецназ, опять же, по поручению ФСБ нам показали Всех задержали, изъяли личные вещи, не оформляя Привезли в УВД Зябликова После чего, не составляя никаких протоколов И людей никак не фиксируя, просто запугивали Угрожали им сотрудники ЦПЕ И после этого их выпустили а, нас всех отпустили, причем у меня похитили там сотрудники ЦПЕ «Дорогой нож». Когда я выходил, я попросил его вернуть назад, он присутствовал при свидетелях, они уклали в мешок. После моей просьбы они посадили меня а, в автобус с ОМОНом и вывезли на несколько километров от УВД и просто выпроводили из автобуса, но, видимо, думая, что я не дойду до УВД, чтобы написать заявление, но тем не менее я до нее дошел, написал, свидетели написали, но УВД до сей поры меня ничего не уведомило. Видимо, у них есть более важные дела ловить экстремистов, они а там искать какие-то там вещи Демушкина. После этого были также задержаны люди на нашей тренировке, опять же, при участии ФСБ сотрудников ЦПЕ, которые приехали, опять же, увезли уже всех людей, задержали спецназом, увезли их в УВД Братеева. Тоже никак их не оформляли, не фиксировали, изъяли личные вещи без протоколов, о чем были написаны в УСБ, все соответствующие заявления поданы, но опять же, в УСБ тоже пока им некогда этим всем заниматься, этой ерундой. И всех выпустили, то есть идет давление, к людям ездят э, полторы тысячи километров, мою старую, старую бабушку не поленились допросить, вот по последнему делу съездили в деревню, где дорог и связи мобильные нету, доехали. То есть мы видим, что ну, происходит тотальное давление. Также я хочу заявить, что сотрудники, это будет интересно, э, того же УЗКС ФСБ, то есть Управление защитой конституционного строя, не брезгуют и помимо... Фальсификации уголовных дел. Кстати, когда меня судили и приговорили к восьми суткам, заругался матом, тогда они как бы на всю страну раструбили про Гитлера, пистолеты и так далее. Так же, как в первом случае, что у меня автомат Калашникова якобы нашли, да, но почему-то меня судили, заругался матом в общественном месте. Вот, В итоге. А результат суда. Нам был известен заранее, потому как сотрудники УЗКС вошли тогда в председателю Лефортовского суда и договорились с ним о, о сроке, который мне дадут. Этому свидетель был, который нам пояснил, и до судебного разбирательства мы уже знали, сколько мне дадут, потому как никакого суда в нашей стране, к сожалению, нету. Это было очевидно. То есть, и далее, когда меня судили по последнему делу, опять же, мы знали результат, до того, как судебное заседание по существу началось. В этот раз уголовный Нагатинский суд меня судил, почему-то они всегда уголовные меня судят, а не мировые судьи. Вот. И а, помимо а, угроз, шантажа, а, подлога доказательств и уничтожения человеческого достоинства, сотрудники УЗКС еще и занимаются, как ни странно прозвучит, разжиганием межнациональной розни. Потому как дискредитируя, работа против меня лично, Демушкина, они встретились практически со всеми так называемыми неформальными лидерами националистов, фанатских объединений. И везде главный аргумент в беседе был, что как вы можете работать с Демушкиным, он же общался и общается. И очень много было сказано нелестных слов в адрес одного из руководителей одной южной республики. Причем такими словесными оборотами это было сказано, что я их повторять не буду. По факту этого были написаны тремя лидерами заявления и поданы на имя депутата Государственной Думы Шамсаила Саралиева. Причем все три человека эти заявления и этот факт происходил в разных местах и в разное время при разных действиях. То есть это, соответственно, мы полагаем, что это система спланированная, то есть это не какая-то оговорка сотрудника по то это конкретная система, где люди, этих людей десятки и десятки, которые уже вот подверглись как бы вот этой обработке, причем оскорблялись глава там одной из республик, и ну, фактически тот управление, которое занимается защитой как бы конституционного строя, оно еще фактически эта группа в нем еще и занимается разжиганием розни в, в кругах субкультуры и дискредитации одних из руководителей там, субъектов федерации. Далее, а, В связи с этим я хочу сказать следующее, что в принципе дело даже не во мне, то есть с нами более-менее все понятно. Дело даже не в националистах в целом, не в русском национальном движении, оно само будет, но что бы там ни происходило Дело вообще во всех нас Где мы хотим жить Хотим ли мы, чтобы совок вернулся к нам Хотим ли мы снова 58 статью Которая де-факто уже есть Хоть... И здесь дело даже не в оппозиции Я на самом деле хочу обратиться абсолютно Ко всем там И лично господину Навальному Чтобы они не отмалчивались И э, к лидерам даже официальных наших политических фракций И к депутатам И э, к общественным деятелям Более того, я хочу обратиться в том числе и к силовикам. Я хочу обратиться к господину Кулакольцеву, который, я помню, подходил ко мне растерянно на Манежной площади, когда были небезызвестные события и просил утихомерить толпу. Ваши коллеги, проведите служебное расследование. занимаясь фальсификацией, угрозами. и преступлениями фактически, и это, это видят тысячи людей, потому что за этим следят, это постоянно попадает в топ Яндекса, уже все смеются над этим. Я обращаюсь к господину Бортникову, чтобы он разобрался, провел служебное расследование. Пусть это мое заявление будет как открытое заявление в прокуратуру, то есть пусть они разберутся. Я хочу обратиться к господину Быстрыкину, который делает много заявлений, и пусть они тоже посмотрят. Эти факты, они... Я, мы готовы им более широкий список и пояснить любые вопросы, которые у них возникнут, если им это будет интересно. Вот. Я в том числе я хочу обратиться даже к нашему Владимиру Владимировичу Путину, в конце концов. Он же у нас ну, занятой человек. Он там с ботискафом плавается, с птичками летает там, на самолете, там, не знаю, там, на Ладе Калини путешествует, с Рой Джонсом там встречается. У него есть время там, ну, на них, но. За 15 лет он, к сожалению, не нашел имя на лидеров русских националистов, 15 минут, чтобы спросить вообще, что они хотят. То есть это люди, которые десятки тысяч сограждан, граждан Российской Федерации, выходят на улицу. Но ну, на нас времени они никогда не нашли. Ну, тем не менее, я тоже к ним обращаюсь. В том числе и о главе Чечни, пусть тоже Рамзан Кадыров задаст вопрос, на каком основании его имя склоняют сотрудники официальной представителей силовых ведомств пусть тоже разбираются, потому что мы написали эти заявления о трех людей, от трех лидеров, разные места, разное время, это системная работа, то есть это не какое-то там одноразовое мероприятие, пусть они тоже этим займутся. Вот, ну, со своей стороны, опять же, что мы хотим сказать, что в любом случае нам всем, ну, пришло такое время, когда молчать нельзя, когда, ну, я понимаю, что мы на действия какие-то, может, многие люди не способны, но хотя бы мы должны... Это освещать, мы должны делать перепосты, мы должны заявлять о том, что происходит. Если даже вот к девушкам молодым, которые у нас на занятия ходят, уже поезжают на работу и на них оказывают давление. ну И причем люди только спортом занимаются. Я вам к сведению скажу, что когда в клубе задерживали спортсменов, одна треть это была сотрудники силовых ведомств у нас. И они явно не, не имеют отношения ни к политике, ни к общественной деятельности, и уж, боже упаси, Гитлеру никакого отношения не имеют. И понятно, что такая спланированная работа, это конкретно есть политическое давление, политические расправы, и они, вы поймите, не в отношении конкретно меня даже, здесь вопрос не обо мне, вопрос о том, что завтра или уже сегодня также поступают со многими другими людьми. В регионах это уже идет давно, и в Москве это тоже начинается, идет. То есть любой из вас человек, который занимается любой деятельностью, может попасть под каток системы, чем-то не понравившейся, и поисследовать его, чтобы без иллюзий его будут не в соответствии с законом, а в соответствии с понятиями, то есть используя абсолютно все черные технологии, грубые действия, физическую силу, угрозы, пытки и так далее, и так далее. То есть если у вас нет возможности выходить на средства массовой информации и как-то придавать огласку, то есть вас просто уничтожат. Вас посадят на вас, я не сомневаюсь, что на меня у меня уже было уничтожение моего достоинства, потом они дискредитацию провели. Я думаю, что вопрос за уголовным делом это вопрос буквально там дней недель. То есть мне уже пойму и люди там говорят, что дескать, ну если ты не понимаешь, как бы к чему мы ведем и не откликаешься, то мы сделаем так, что ты уедешь. Я, он, они здесь заходили сотрудники ФСБ, вы знаете, я когда сюда попал. Мне первые две ночи было легче даже, потому что я привык дома постоянно ждать налета, обыска спецназа. Это с марта, это уже восьмой или девятый спецназ у меня был. Я уже думал, ну хоть здесь я спокойно могу сидеть и не бояться, что забегут люди в масках там, меня начнут хватать, там валять по полу и так далее, там что-то, там мне кидать гранаты шумовые. Я успокоился, но потом они все начали ходить сюда. То есть сюда ездили в уголовный розыск, сюда поезжали сотрудники ФСБ, сюда поезжали представители прокуратуры города Москвы, которая меня уведомила о запрете деятельности объединения русского русские. Причем самое смешное, что прокуратура города уже проверяла деятельность этнополитического объединения русские, тогда вместе с Солидарностью, с Мемориалом, и никаких нарушений не выявила. Не знаю, какие сейчас у них вдруг основания получились для запрета, но... Как бы Мне они неизвестны, что там они придумают в этот раз Хотя, судя по тому, что мне дали 15 суток за картинку из художественного фильма про зомби Ну, я думаю, что, ну, чтобы вы понимали, это ВКонтакте, я там, старая картинка под статьей была Как власти видят русские марши Там такие в эсэсовской форме стоят зомби В Норвегии художественный фильм там был, и картинка оттуда вот, и вот 15 суток этого хватило, чтобы получить и заблокировать страницу ВКонтакте, они приняли решение судебное. Они вам обещали, что вы отсюда прямо уедете в Дефортово? А, сотрудники, да, приехали, и, ну, был беседа опять, но ты, говоришь, как это, все-таки определяешься? Я говорю, я определился 20 лет уже, как с 95-го года, я говорю, работать не буду, тем более, видя всю вашу сущность, и видя все, что вы делаете, ну, и как бы... Те методы, которые вы используете, зачем мне помогать вам совершать преступления. Я не хочу в ваше организованное преступное сообщество попадать. Я уверен, что суд рано или поздно над этими людьми еще состоится. Вот. Ну, мне сказали, тогда по выходу вас ожидает сюрприз. Я говорю, ну что, 15 суток, он такой, нет, в этот раз лет. Ну, на этом мы как бы расстались, и все. Ну что ж, будем ждать тогда развития событий. Желаю вам воли. Ну, уже, уже это много, да, в наши дни, быть просто на свободе и вот, заниматься, и говорить то, что думаешь. Борьба с инакомыслием и мальнодумием в нашей стране, конечно, уже ну, вызывает опасения. То есть это уже, ну, фактически только сроки еще чуть надо до сталинских, чтобы дошли. Но по количеству обвинительных приговоров мы Сталина уже переплюнули, потому что там 25% было оправдательных, у нас 0 целых там и какая-то погрешность там, да. То есть у нас суды, не сомневайтесь, там даже ничего глядеть не будут. Когда вы знаете, сотрудник УВД заходит и говорит вам, сколько вам дадут суток, и поэтому вы два часа сидите в процессе, и вы вообще не понимаете, а зачем процесс? Почему сразу тогда сотрудник ФСБ не говорит, сколько встречая вам, вам суток, и все, и вы уходите просто. Вот, ну еще смешно было. Я попросил, написал два ходатайства, и мои адвокаты написали ходатайство, чтобы апелляцию суд. Рассмотрел в моем присутствии Потому что у меня там были сведения Я все-таки хотел с Мосгорсудом побеседовать Надеюсь, что туда, может быть, ФСБ не доберется И всю абсурдность дела этого показать Так вот, судья с 9 утра до часу переносил заседание И в итоге принял решение без меня Заявив, что московская полиция не смогла найти автомобиль Чтобы доставить меня в суд, в Мосгорсуд Из этого вот учреждения ну, это, конечно, ум... этот ответ меня умилял, адвокаты в протест вышли, как бы из сделал, умилял, потому как, ну, вот, 8 раз с конца марта они 50-70 человек спецназа находят, бесчисленное количество автобусов, газели, легковых автомобилей, а тут вот на суд, вот, к сожалению, не нашлось нигде. Зато, да, вот сотрудники ЦПЕ, видите, меня поехали, встречают, вон автобусомолом подогнали, «Газели» подогнали. То есть здесь вот как раз проблемы нет с автомобилем. Проблема, если в суд меня, бедолагу, отвезти, вот, чтобы еще раз опозориться в этом суде. Спасибо вам большое за интервью, спасибо за ваше заявление, удачи вам. Спасибо, спасибо вам. Большое. Спасибо, что освещаете. Прошу всех смотреть и распространять, репостить данное видео, потому как единственное, на что мы можем надеяться, это, наверное, на общественность, потому что надежды на наши суды давно нет. Про них только анекдоты ходят уже давно. Надежды на то, что какие-то чины вдруг начнут заниматься своей работой из силовиков, тоже мало. Как показывает жизнь, если система начинает работать, то они не смотрят ни на закон, ни на правила, да даже не на понятия человеческие. То есть они через все перешагивают, если надо человека закатать в асфальт или целое движение. Ну, тем не менее, так что будьте с нами, поддерживайте, распространяйте. Я думаю, что мы в любом случае победим. Спасибо. Я же весь срок в одиночке отбывал в изоляции. Я так и понял. Меня даже не, не пустили к этим. Привилегии. наоборот. или да, наоборот? Ну, Попробуй, один посиди полмесяча. Ну да, там же все на Я тараканам имена дал всем. И с радио спорить начинал местами.